Привет, привет, дорогие друзья, вы на канале Сова LPS. Сегодня мы с вами будем делать мастер-класс. Я придумала интересную штуку. Сегодня мы попробуем с вами сделать телевизор для LPS. Мы будем работать с вами с самозатвердевающей мягкой глиной. Ну или как он пластилин, да? Вам понадобятся также ножницы, картон и картинка, которую вы хотите, чтобы отображалась на вашем телевизоре. Недавно я увидела классненький телевизор, он похож на тот, что есть у меня среди моих аксессуаров. У меня есть вот такой телек на подставке, внутри картинка. Он двухсторонний, но с другой стороны у меня картинки нет, поэтому вот так. Мне понравился также телевизор такого же плана, только он разноцветный и с антенкой. Вот именно его я и хочу попробовать сегодня вместе с вами сделать. Ну что, поехали! Недавно мы с вами вместе ходили гулять. И я насмотрела вот такой набор мягкого пластилина а, оттенки маршмеллоу. Нежные, красивые. Мне показались они прекрасными. Я их купила. Они шли по акции. Стоили они всего 149 рублей. Я считаю, что это недорого. И я решила, что телевизор мы будем делать вот как раз из этого пластилинчика. Сейчас мы его откроем момент и... и попробуем что-нибудь слепить из него наклеечки я снял вот так выглядит этот наборчик сейчас я проверю все ли мягкие Ну да Ну, вообще такие цвета классные. Смотрите, какой бешеный розовый. Я очень люблю розовый цвет. У меня его очень много. Везде всегда. Я его использую. В общем, цвета просто огонь. Посмотрите, как классно. В наборчике даны пакетики, для того, чтобы после того, как я вскрою, я могу тут же упаковать остатки вот в такой пакетик с, с, с замочком, чтобы они не сохли. Вау, вау, классненькие. Также, смотрите, нам понадобится какая-нибудь картинка, которая у нас будет по телеку. Здесь на оригинальном телевизоре просто их логотип я решила тоже у меня была такая бумажка с коллекцией но она у меня у меня их несколько поэтому я просто одну вот, вот из этого я вырежу экранчик собственно говоря прямо сейчас я это и сделаю форма <coughs> форма экрана зависит от формы картинки тут нет никаких особых при мудрости. Так, есть. Здесь тоже, видите, она кременькая. И у меня тоже она будет вот такая кругленькая. Мне очень нравится. Так. Также мне понадобится кусочек картонки. Это просто кусочек упаковки. И я хочу эту картинку эту приклеить сюда, к этой картонке. Для этого я буду использовать двухсторонний скотч. со скотчем мне нравится работать больше чем с например с клеем потому что от клея много влаги нужно ждать пока он высохнет и часто такое бывает что бумагу начинает вести картон тоже ведет от клея поэтому если есть двухсторонний скотч то это отличное решение снимаем защитный слой кстати видите здесь маленький кусочек директора директора сова директора совы из сериала «Что любовь так теперь мы приклеиваем на карточек и уже сейчас аккуратненько его обрезаем да кстати вот еще что можно сделать и я пожалуй это сделаю я приклею сверху кусочек скотча для того чтобы защитить картонку ну, вернее картинку И очень хорошо и вот теперь уже я вырезаю вырезаю, вырезаем нашу картиночку она у нас на твердой основе с защитной поверхностью никуда ничего не денется не разбухнет ее не поведет отлично то что нужно вот так получилось Далее я беру свою подложечку для того, чтобы мне не пачкать фон и начинаем что подбирать цвета. Мне очень нравится фиолетовый, розовый, бешено розовый тоже смотрится шикарно. Все-таки я склоняюсь к тому, чтобы сделать вот из этих двух цветов синий сам мониторчик, розовая ножка и розовые антенки. Ну и что, приступаем к распаковке. Посмотрим, как наш тут пластилинчик, как он по качеству. Опа. Кстати, такой вообще он достаточно мягкий, он очень вкусно пахнет, просто обалденно. Запах просто заполняет комнату, такой нежный, нежный, вкусный аромат. Прям хочется съесть, да. есть их нельзя. А, все, я поняла, слушайте, чем пахнет, знаете, да? чем жвачкой такой банановый. Ммм, вкусняшка. Так, ну, большого куска мне не надо. Я делаю ножку и рожки. Так. Какой же он классный, ребята. Он такой, такого хорошего качества. Фирма называется Паста Фантаста. Классно. Очень хороший. Такой прям нежный-нежный. Так, и теперь надо вот с него слепить основание для телека слепить и в таком виде его высушить единственное что я хочу чтобы он все-таки был поровнее так он хорошо режется он ползет потому что он все таки жидковат я думала что он будет поплотнее но мы найдем на него управу как говорится и с таким справимся такой нижняшка сейчас покажу вам со стороны как это смотрится потому что сверху наверное не очень хорошо видно вот это выглядит вот так такая штучка я еще буду его формовать потому что мне хочется чтобы он больше был похож вот на это чем на на то что вы видите но в итоге я все равно добьюсь того эффекта, которого мне хочется. А здесь будет вот экранчик и картиночка, по-моему, очень классненько. Попробую поставить немножко в другом ракурсе, чтобы вам было лучше видно, правда мне не очень удобно. Так, сейчас момент. Потом из этого цвета я еще хочу слепить а, такие антенки я думала как лучше это сделать может быть просто скатать колбасочку и эту колбасочку просто разделить пополам образом. Единственное, что хочется мне, чтобы шарики были на конце. А тут, ой. ой, ой, ой. О, смотрите, как он вообще, он такой нежный. Он очень легко слепается. Ладно, придется переделать. Будем экспериментировать. Что-нибудь обязательно до да получится. Сейчас я попробую сделать два шарика. Таким образом я делать буду. Кстати, когда я была маленькая, совсем маленькая, папа делал мне такую классную, классные игрушку. Вот такие самоделки маленькие. Они назывались Лунатики. Делались они из шариков, которых он доставал из подшипников, и заворачивал их в фольгу. И они очень смешно бегали если их положить в коробку и коробку начинать наклонять это очень забавно смотрелось надо будет попробовать найти такой шарик и попробовать сделать лунатик а тогда я вам <пока> покажу <пока> просто сейчас стала лепить эти шарики и вспомнила, потому что форма очень похожи так, ну что, разрезаем снова нашу колбаску какая она прыгучая так, сейчас мы здесь сделаем небольшую углубленицу. Я это буду делать при помощи подручных инструментов. Вот так. Хопс. И сюда я хочу вложить шарик. Ну, не знаю, насколько это правильно. По-моему, выглядит по-дурацки. Похоже на микрофон или на мороженое. Сейчас что-нибудь не то. Вот не получается мне сделать вот так, как не хочется. Поэтому сейчас опять буду делать по-другому. Что такое сегодня? Никак не выходит у меня. В общем, я приняла решение сделать таким образом. Я делаю отдельно все детали, а потом я буду собирать их, когда они уже высохнут. Собирать я их буду на шпажки или на любые переходнички. Ну, посмотрим, что я найду. Скорее всего, это будут какие-нибудь металлические булавочки. Может быть, зубочистка. Что-нибудь такое. Все. Два шарика для антенки. Сами антенки. По толщине вроде неплохо. Ну, пусть они высохнут как есть и после того как они затвердеют я уже буду собирать их пока что это никак не похоже на то что я хочу только очень отдаленно так пакетики Убираем нашу, наш пакетик, чтобы ему там было хорошо. Вот так вот. Максимально я выдавливаю туда весь воздух. Все и закрываю. Отлично. Следующий цвет это голубой. О, вот, смотрите, какой он классный. Прям такой выдавливается, смотрите, как пена. Он, кстати, немножко с пузыриками. Мне кажется, прям вот он. На производстве его так и делаю, что прям пена такая. Ой, ой, ой, ой, какой он классненький. Такой липкий, Такой вообще. Тоже пахнет. Тот же запах, одинаковый запах у них. Так. так. Делаем большой шарик. Немножко приплюскиваем его, лепешечка такая получается вот так. Дальше я беру наш телек и немножечко вдавливаю немножечко не сильно. Теперь я вдавливаю еще пасту. Да, на зубную пасту вот на зубную пасту похож. Этот пластилин похож на зубную пасту и теперь делаю такую толстенькую колбасочку Ладно, не буду я его мучить не буду пытаться отдирать так и положу сушиться чтобы было прям четко-четко ровненько кстати хорошая мысль вот здесь сделать небольшое углубление для того, чтобы потом сюда этот телечек-то примостить. Так, катаю колбаску, Применим. Маловато. Примеряем. Еще маловато. Какой же он нежненький. И, кстати, он достаточно липкий. Лепить из него хорошо. Теперь как будто даже и многовато, да? Ну ладно, что, сейчас разберемся. Так, теперь я картиночку туда погружаю, чтобы она стороны чтобы не было видно там краев Но с другой стороны чтобы не закрывать само изображение так и остатки я тоже раскатывать буду такую колбасочку и вот этот стык я хочу его сделать да, mm. Ее потихоньку двигать и подправлять когда-то я занималась в школе керамики конечно ощущение отдаленно напоминает работу с глиной так берем еще наше тесто вот точно как я только его не обозвала но и на тесто на правда тоже похоже Да, и не зря, потому что тут, смотрите, пузырьки. Мне не нравится. Но зато мне нравится этот телек. Посмотрите, какой классненький. Сейчас мы тут все лишнее... Все лишнее сгладим. И будет очень здорово. Так, и нужно будет еще сделать обязательно углубление для того чтобы антенки то потом сюда вставить достаточно податливая единственное что смотрите да все равно вот щелочки вот эти остаются а мне бы хотелось их сгладить интересно есть какой-то инструмент для того чтобы это сделать в состав входит вода полимеры и пигменты то есть он водорастворимый так что я сейчас принесу водички так я принесла немножко воды и попробую смачивать палец для того чтобы сглаживать поверхность так вроде лучше получается. если в состав входят полимеры, это значит, что при высыхании состав полимеризуется и становится уже твердым, не знаю обратимо или нет вообще. можно провести эксперимент попробовать кусочек высушить а потом добавить воды и посмотреть расклеится он или нет потому что обычно а материалы в составе с полимерами после высыхания второй раз не расходятся ну смотря что здесь входит в состав какие тут полимеры тут никак, никаких химических форм тут не приводится да и я честно признаться не очень-то в этом и разбираюсь но разбираюсь в красках. Так, например, акрил после высыхания полимеризуется. Акрил тоже есть разных производителей составов. И бывает, что он, конечно, такой не очень. целом смотрится красиво даже эти вот щелки меня уже почти не смущают ты в общем ребята работаем до достижения результата который нам нравится у каждого свой вот так выглядит сейчас мой телевизор мне в принципе все нравится хочется попробовать его все-таки приложить на подставку я немножечко размягчаю вот здесь это место где он будет стыковаться и точно так же делаю с подставкой Просто хочу посмотреть как это все будет выглядеть В принципе, смотрится неплохо, но пока что не держится. И это я буду решать при помощи шпажки. Так, сейчас достану. Итак, смотрите, самый подручный материал, который я нашла, это скрепка. Берем плоскогубцы, аккуратненько. кусочек проволоки и следующим образом я втыкаю сюда в центр и придерживаю втыкаю в наш телек, по-моему по -моему он держится, причем практически сразу. Усильно ему не хотелось свалиться, он держится. Нет, он не держится. а, -а, -а Смотрите, что происходит. Вот засранчик. Но мы-то его все равно заставим. заставить потому что мне не терпится так и Ой, весь полет он весь палет, он прям не хочет стоять смотрится красиво но да? я же не могу подождать пока он высохнет мне надо все сразу текст берем еще кусочек нашей скрепочки. Вот он. И теперь я хочу собрать вот таким вот образом наши антенки. антеночка то начала уже подсыхать. Молодец, девочка. А я вот так беру и... В общем, такая вредная. настаиваю на свое. Смотрится красиво. О, смотрите, телек-то пополз. Стоять. Стоять, сказала. Так. Теперь берем еще одну шпашечку. Шпашечка такая. Железобетонная. Ой. У -у. Так, мне кажется, очень большая. Такая большая мне не нужна. Так, я все-таки уговорила свой телевизор, чтобы он не падал. Вроде, вроде стоит. Так, и дальше следующим образом. Точно так же я беру шпашечку, ставлю ее внутрь антенки и аккуратненько так ну так стоп, дружочек, стоп. Так, и аккуратненько придерживаю шпажку и также протыкаю шарик. Когда он пошел, там внутри он еще мокрый и он в принципе легко садится таких у меня вот два микрофончика получилось так и следующая моя задача это поставить наши антенки на телек делать я это буду следующим образом во первых мне кажется они маленько длинноваты так. Можно из, этих, из этого кусочка сделать какие-то кнопочки сюда. Я телек уже весь замучила. Вот нет, чтобы подождать. Так, теперь я беру. У вот меня тут есть. Вернее, где-то была. Ну, вот, допустим, крючочек. Сейчас поворачиваем. Так, и мы нашему товарищу делаем углубление под наши рожки. рожки бомбошки влезают, не влезают, впихнем. раз и так сейчас еще чуть-чуть пошире все ребята уговорила уговорила я наш телек стоять и падать так и вот из такого маленького кусочка, который мне тут остался, я сейчас сделаю буквально несколько кнопочек кругленьких. Вот так это выглядит. Поставим нашу кошечку рядом для масштаба. И... такие кнопочки я хочу прилепить. Не знаю, может они и не нужны, но мне почему-то кажется, что вот будет неплохо. Так, -с. и делать я это буду следующим образом. Я беру очередную палочку и делаю углубление. сейчас попробую ее вот смочила как бы я тут не пыталась ну вот вроде более податливая стала кнопочка номер но ну, неплохо. Смотрите, ползет ножка. Смотрите, да? Приседает. Ну, уже как есть. В общем, телек засохнет, а ножка скочевряжется. Ну что ж, вот такой телевизор у меня получился. Он еще не высох, высохнет он только завтра так что ждем до завтра и потом я вам покажу что у нас получилось Итак, смотрите, прошло примерно 8 часов телевизор мой высох единственное, что поскольку он у меня стоял очень плотно на пластиковой подложке а пластик, как, как, вы, как вы знаете не пропускает воздух соответственно у меня не подсохла вот здесь серединка то есть внутри он все еще мокрый и я его положила на батарею примерно 2 часа он у меня на батарее стоял и он немножко подсох ему нужно время но я решила просто вам это показать вот, еще еле отодрала его от батареи то есть он просто там жидкий поэтому он прилип ну в общем вот такой нюанс а в целом я считаю что получилось очень хорошо он конечно абсолютно легкий так же как и сама пластика с которой мы работали так теперь что я буду делать вот здесь у меня крашки такие неровные сейчас фокус ага. так и я буду ножничками их аккуратно подрезать потому что мне хочется, чтобы он был все-таки ровненький, и вот этой всякой всякой вот этой мешочки тут по бокам не должно быть сильно не надо, кто хочет, может сильно он режется очень хорошо вот значит что конечно видите как он сбоку выглядит он немножечко у меня при наклонился назад как бы немножечко сполз ну, потому что я его собирала в мокром в мокром виде вы сами все видели вот но это эксперимент вот, поэтому вы можете так не делать. Вы можете ждать, пока детали полностью высохнут. Но опять же, да, если бы я оставила вот эту часть лежать вчера на столе, да, то сегодня утром у меня бы здесь было мокрое пятно, такое же, как и здесь. Поэтому о том, как сушить их, это большой вопрос. Либо, может быть, раскатывать и делать их на бумаге. Тогда бумага она пропускает воздух, и, может быть, тогда они... Будут высыхать лучше, но тогда вопрос не прилипнет ли бумага на мертвую к этой поверхности. То есть чисто технически для меня еще сложноват этот материал. Вот, во всяком случае, когда работаешь с большими деталями, потому что мелкие детали сохнут очень быстро, а вот с большими есть вопрос. Дорогие друзья, вы смотрели канал Сова ЛПС, и мы сегодня с вами делали вот такой классный телек. Надеюсь, вам понравилось, понравились мои советы, и они пригодятся вам в работе. Также вы сможете сделать такой же очаровательный телевизор, а может быть даже и еще лучше. Я вас очень люблю, благодарю вас за то, что вы смотрели мой канал. И, пожалуйста, также не забудьте подписаться на него и поставить лайки этому видео. А комментарии вы сможете оставить в сообществе канала. Я буду очень рада, если вы что-нибудь напишете. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч, друзья! соф